Послушай, зачем ты нас мучаешь? Ну, отпусти уже! Ха-ха, э, нет, вы мне для других опытов еще понадобитесь! Та-дам! Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает знакомить тебя с самыми интересными нюансами и моментами по игрушечке. Миф of Empires, конечно же. Ну и в данном же выпуске я покажу и в деталях расскажу тебе, как же прокачать быстренько древковое оружие. Ну а попутно можно будет использовать способ прокачки еще и на других каких-то типах оружия. Ну что ж, об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске. А пока смотришь, поставь, пожалуйста, авансом лайкос под данный видос. Мне очень нужна, важна твоя поддержка Но взамен за твои лайки, как обычно, буду радовать тебя годными, крутыми видосами По самым разным современным видеоиграм Таким, например, как Myth of Empires и не только Ну а мы, конечно же, начинаем, друзья! Ну и сразу же к сути не будем долго тянуть а Для того, чтобы тебе прокачивать эффективно древковое оружие Тебе необходимо будет построить вот такую вот незамысловатую конструкцию Как сейчас ты видишь здесь у меня Это четыре самых обычных столбов для пыток которым ты можешь вот таким вот образом привязать пойманных каких-нибудь рабов. Подойдут абсолютно любые рабы, но чем сильнее уровнем раба ты поймаешь и привяжешь, тем дольше ты сможешь а, качать. В этом и весь смысл вот этой вот интересной качалочки. Для того, чтобы можно было грамотно и максимально прокачиваться, мы возьмем с тобой самое слабое древковое оружие. Это вот эти вот деревянные Вилла. Прокачка происходит следующим образом, мы просто-напросто ударяем вот таким вот образом по всем целям и у нас вместо одного удара проходит аж целых э, 4, то есть мы пробиваем сразу же 4 цели одновременно, а насколько мы знаем механику игры и как она работает когда мы ударяем по цели, наше с вами оружие прокачивается. Ну и давай вот сюда вот заглянем и посмотрим, сколько у нас сейчас древковое оружие. Сейчас у нас 498, когда мы ударим по одному человечку, Опа! посмотрим, сколько у нас сейчас будет древковое, 400, стало 513. Ну, это, ребят, все еще под бафом, да, под максимальным плюс 5. А давай теперь затестим, а, сколько же нам дадут, когда мы ударим по всем четырьмя, четырем а, целям одновременно. Да, вот у нас прошел один удар, было 518. И давай посмотрим, сколько нам очков дали сейчас. 573, Не хило тогда, ровно в 4 раза быстрее идет прокачка. Я, ребят, если честно, не, те не тестировал. Возможно, и до пятого персонажа достанет. Но четверых, если вот так вот поставить в ряд, а, точно будет хватать за один удар срубать опыта аж сразу же с четырех человек. Самое главное при этом это задавать правильный угол атаки. Желательно давать урон колющим. А именно я, вот например, сейчас нажимаю на двоечку, и у меня проходит определенный урон по всем четырем целям. Ну и давай разберем, что же тебе потребуется, чтобы правильно сделать такого рода конструкцию. И можно было грамотно качать свои а, пики. Давай по посмотрим. Заходим в скамейку архитектора. И необходимо для начала, чтобы у тебя эти столбы открылись. Открыть своевременный чертеж Чертеж этот находится во вкладочке чертежей В первую очередь тебе потребуются Вот такие вот стойки для пыток Открываются они при достижении 15 уровня Твоего персонажа Ну или где-нибудь поищи, где-нибудь прикупи Вот такие именно тебе нужны столбы Крафтятся они на скамейке Архитектора, а именно вот тут вот. Ну и на крафт мне нужны совершенно дешманские, дешевые ресурсы, которые находятся буквально у тебя перед глазами. Это ветки, это булыжники, это глина, песок. Заказываешь, делаешь 4 штучки. Да, можешь попробовать и с большим количеством, но лично я тестировал на 4 штучках. Ну и как ты уже видел, да, мы их должны поставить ровно э, в ряд рядом с друг другом. Ну и устанавливать такие стойки нужно максимально плотно друг к другу, чтобы у вас были минимальные зазоры. Это все нужно для того, чтобы вы могли попадать по большему количеству целей одним ударом твоего древкового оружия. Вот так вот это примерно делается. Также следует учитывать несколько факторов, что когда ты будешь бить своих персонажей, вот этих вот своих враждебных NPC, знай, что у них уменьшаться будет здоровье. И если ты хочешь максимально долго поддерживать свою стоечку в рабочем состоянии, да, свою качалочку, то, пожалуйста, не поленись, подкорми своих бедолаг, да, чтобы они всегда были сытые и чтобы у них здоровье восстанавливалось. Если ты этого не сделаешь, ты здесь не найдешь совершенно никого, Потому что все бедолаги помрут от голоду. Поэтому подкармливай их после каждого сеанса а, тренировки. Не себя именно, но и себя тоже можешь попутно подкормить, прежде чем уйти отсюда, да, подкормить их несчастных. Потому что голод у них гораздо быстрее расходуется, когда здоровье проседает. Это уже проверено и это факт. Но ну, а наловить таких бедолаг не составит особого труда. Можешь посмотреть на ближайшем к тебе каком-нибудь опорном пункте, да, или же на ближайшей какой-то шахте железной, или где угодно. Главное, чтобы они были немножечко потолще, то есть вот такие, как у меня с желтой рамочкой, да, с золотистой, идеально для этого подойдут. Ну и говорю еще раз, чем выше у них уровень, тем дольше они будут сопротивляться твоим ударам и тем дольше ты сможешь работать в этой качалочке по своим целям и качаться, конечно же. Если ты еще не в курсе, как ловить этих бедолаг правильно, то, пожалуйста, переходи в плейлист, который находится в описании под данным видео. Там ты найдешь много интересных гайдов, в том числе и как правильно отлабатывать высокоуровневых персонажей без какого-то особо существенного вреда для твоего персонажа конечно же если у тебя есть какие-то еще предложения по поводу прокачки того или иного оружия то пиши мне смело в комментариях предлагай и конечно же в ближайшее время я опубликую видео по предложенной тобой теме но ну, если также ты считаешь что братишка скрыш не все рассказал по поводу прокачки древкового оружия и ты знаешь гораздо лучшие способы также пиши обсудим ну что ж я надеюсь информация была для тебя полезной продолжай играть только в самые крутые топовые игры приятного тебе геймплея еще